По ножовщинам. Лютая, дикая, кровавая месива сейчас будет у нас где-нибудь, наверное, под банкой. А тебе какая карта нравится в КС? Я уже много раз говорил, и мое мнение, наверное, уже не поменяется никогда. Моя самая любимая карта в Counter-Strike 1.6 это карта Тускан. Ну, нравятся мне они все, кроме Инферно и Нюка. Нюк не очень люблю за картонность, не очень люблю остальное, что там у нас. Да ну, не, все остальные в целом нравятся. В свое время играл все остальные карты. Нюк, вот, и <с> Инферно не очень. И то, Инферно любил играть, но не любил комментировать. Не люблю комментировать Инферно, потому что приелась уже. Ой, эйфория. Ой, чё капитан команды вывешивает, а? На шаг назад идет и просто делает килецкий. Галины, Галины, Галины Узбеки выигрывают у нас ножи и выбирают начать в обороне. Чё сегодня все в обороне начинают? Сегодня у нас карты Даст и Тускан. Карты, на которых атака сильная, дорогие друзья. Вот чтобы вы просто понимали, других карт, где атака сильная, больше не существует. На Инферно сильная оборона. Трейн, карта обороны. Нюк, карта обороны. Мираж тоже за обороной. Единственные две карты, на которых атака сильнее, это Тускан. И даст два, и все, кто выигрывает ножи, почему-то решают начать за слабую сторону. Что за день-то сегодня такой непонятный? Ну, проход на Б. Заметьте, полная отдача точки Б практически. Разве что только здесь Чагевара у нас пытался припрятаться за Иксом, но его забрили. Хотя он без минуса, кстати, точку не покинул. Бомба установлена. Теремоча Хаешка лишает жизни шару. Куда-то Дон Тач пытается пролезть. Пролез, пролезли вообще все Игроки команды Агрессив Пролезли просто на, на изи На, на точку Б <coughs> Но только, к сожалению, этим все закончилось Счет 1-0 Составы на ваших экранах Агрессив, Виктимс, это Don't Touch, Шара, Ейфория МК и Юфо а, Галины Узбеки Это Стив Майстер, Клинк, Теремок, Тенкс И Че Гевара не ванную, а просто замещаю маты на более-менее обидные слова. Зато никто не знает, что я матерюсь. Ай, какая хитренькая таточка. Ай, какая хитренькая. Ты смотри. Реабилитироваться потом, поэтому начинает в обороне. Ну, не, начи... не у всех получается, да. Вот, например, Brothers in Arms не получилось в результате реабилитироваться. Отдали соперникам на старт сильную сторону и в результате заняли восьмое место в турнире. Хорошая реабилитация. А Тут такое, типа, я понимаю, да, мы и сами, допустим, когда я со своей командой играл, бывало начинали в слабой стороне, чтобы потом в случае чего дать камбэк за сильную сторону во второй половине. Но это очень вариативно, надо смотреть, кто твой соперник, и понимать, имеет ли это хоть какой-то смысл. Ну, с глоками, смотри, как пытаются затыкать соперника на гусе. Бедный Стив Майстер просто офигел. От такого натиска его все-таки, кстати, затыкали. А что вот этот человек-то, который кто? Теремок. Терем, теремок! Вместо того, чтобы по длине уже пройти в точку и запушить оппонентов там, просто убежал на просвет, нормалек. И продолжает убежать. Че он делает? Че он делает-то? Алло, логика, проснись! Вернись, логика, пожалуйста. Ну ладно, теремок. Хотя бы все-таки под конец. Под конец, хотя бы что-то полезное сделал. Теремок. Терем, теремочек. 2-0. Трейн тоже нормальная карта. Трейн хорошая карта, более того, одна из моих любимых в том числе, да, то есть. Ну, самая любимая Тускан. На второе место я бы поставил сразу две карты, это Мираж и Трейн. Ну, если так вот выбирать, наверное, поставил бы на второе место все-таки Трейн, на третье Мираж бы поставил. Ну, короче, то, что Теремок сейчас вытворяет, дорогие друзья, это прям какой-то... Очень интересный подход к обороне. Испугался, что в него стрелял Глок на длине. Просто вот. Хитрый. Хитрый. Хитрый теремочек испугался. Решил ретироваться. Теремок, кстати. О, реабилитация. Вот она, реабилитация. Петр, вот она, реабилитация. Когда-то в предыдущем раунде э, руинишь раунд своей команде. Но в следующем... Два минуса и все от теремка. Точка Б при этом, кстати, почти потерялась, но теремок однако все-таки продолжает не буксовать на ней и вырубает уже третьего соперника. Отдайте теремку эйс. У меня всего-то навсего. Самая маленькая просьба. Отдайте эйс. Следующая карта какая будет? Фрик даст 2 Тоже будет следующая карта. Теремок! Минус 5, дорогие друзья. Это эйс в исполнении ни низкого, ни высокого Бесподобно. Ну, все, вот я же говорю, в предыдущем раунде Флокс сыграл. В этом хорошо. Замечательно, так обычно и делается. Галина узбеки забирают третий раунд в этой встрече. Команда Aggressive Victims, увы, девайсы свои мимо кассы пустили. Кобл тоже нормальная зона. Да, Кобл тоже хорошая карта, я не спорю, но Кобл не является турнирной картой. Как известно, ее заменили на карту The Forge. Но почему-то Forge не сыскал у игроков славы. Никто не захотел играть на этой карте Несколько раз проводились крупные турниры Где специально пытались эту карту привязать к людям Но это не возымело никакого итога То есть ее специально ставили в финал И как хотите, так и играйте Но, к сожалению, нет Так ее и не полюбили О, шара! Почки мои, Стив Мастер! А -а -а! <сМ> Какая флешка! Какая флешка! Стив мастер просто потерял соперника, из виду, который мимо него вообще на морозе пробежал. Ну, тенкс остался в соло. Бомба потеряна у нас сейчас на парапете. Пытается! Пытается! Ее разве не на клан Мил поменяли? Клан Мил поменяли. На этот, на тускан. Не, подожди, сейчас. Ее разве не на клан мил? Кобл поменяли на клан мил, получается. Нет. Нет. <coughs> Фордж. Forge, Карта Forge это переработанный Коблстоун. Ну что? танкс. Бум. Ха, бум первый. Ну понятно, где находится второй. Кстати, есть дефюз киты, можно спокойно садиться и дефать. Сюрприз! Сюрприз! <смех> <смех> <смех> вот это сюрприз, дорогие друзья! Вот, поворочащий так поворочащий. Ты про 1.6? Да, конечно. А про что же еще? <смех> ну, если я не ошибаюсь, Cobblestone вообще перестала быть турнирной картой еще в CS 1.5. По-моему. Я не видел что-то профессиональных каких-то мувиков, да, профессиональных команд на Cobblestone. А, именно в 1.6 Ну, какой-то головокружительный с, с, Крышу срывающий и С ног сшибающий Ш -ш -ш -ш раунд Клан мил это переделанная Ну, вернее, Тускан это переделанный клан мил, А Фордж переделанный Кобблстоун Не, в 1.6 она прожила пару лет Ну, значит, ладно, окей Это в начале 2000-х, я тогда еще, значит, за этим не очень следил Не спорю Юфоу, минус Стив Мастер, 3 в 3 ситуация, проход на точку А, дорогие друзья, через парапет, кстати, с прокидочками, все как надо, шара в числе первых, видит соперника на гусе, вступает с ним в ожесточенную кровопролитную баталию, и все-таки перестреливает, этим игроком был, кстати, теремок, Клинк! Уходит на длину, тут же здесь находится танкс. Ну и, в принципе, один игрок стоит, контролирует банку, другой стоит, контролирует длину. Вот и все, и игроки атаки такое никогда не выиграют. Юфа последний, 42 хп, и вот смотрите, какая просто мертвая на самом-то деле ситуация. Ну, можно, конечно, поучаствовать в перестрелках, но я бы, наверное, уже сейчас уходил на сейф, потому что здесь ловить нечего, кроме пули в лоб. Это единственная перспектива для игрока атаки. Поэтому просто уходишь на точку Б, сидишь там, чилишь себе, да и все. 5-0, кстати, между прочим. Да, про, про Тусклан... Господи, Тусклан. Тускан и Клан мил ты прав. А вот Клан мил, как мне помнится, но могу ошибаться, так как прошло очень много лет, заменили на Кобл в турах. Но тут надо смотреть, да, потому что это очень давно было. Не исключаю, не исключаю, что так было действительно. Ну, такое могло быть, потому что, да, это логично, что э, сначала убрали Stone вообще. Э, после него появился клан Мил, который потом впоследствии переработали в Тускан. Ну, короче, там надо это смотреть исторически. Если бы сейчас Женька Вастей был бы на трансляции, он бы нам подсказал, он всю эту тему знает. Какие карты, какие там версии карт выходили Он, ой, э, очень много в этой теме знает как нибудь спрошу у него обязательно сегодня после трансляции э, И завтра точно скажу Восстановим, короче, хронологию событий Ну, кстати, еще карта была The Hell. Она тоже оказалась непризнанной На ней тоже было несколько турнирных матчей Но, увы Тэнкс э, минус шара и перед этим еще и НЛО у нас потерялся немножечко, да? Неопознанный наш летающий объект. Эйфория погибает, погибает. Дом-тач, МК последний. А МК что-то немножко некомандно решил в этом раунде себя повести. И пока его тиммейты перестреливались из различных позиций, сам МК пытался накинуть флешку. Товарищу пока... Ха-ха-ха! Смотри, хитрицы какие, да? Две флешки тиммейтские, попытка зарезать. Сейчас, смотри, МК возьмет и раунд теперь затащит. Вот вам и будет, дорогие друзья, веселье. Никогда нельзя недооценивать соперника. Вот сейчас Гали на Узбеке а, серьезная оплошность допускают, потому что эта оплошность может привести к небольшому экономическому ущербу, да? Все-таки придется два девайса приобретать. СК, ВЦГ 2010, либо 12 играли на кэбле, когда спаун диффузить пытался на точке А Ну что то прям, мне кажется, это очень мимо кассы Точно в десятом году ее уже не играли Блин, прям... Не, ну что то это очень поздно В двенадцатом году уже CS GO вышло, как бы Там точно уже Cobblestone вообще ни в какую не был это точно не 12-й год, может, 10-й, может быть, да. Ладно, короче, разберемся, разберемся. Ну, уже неопознанного летающего, кстати, запинали, к сожалению. Смотрел первую игру. Саша-то я была. Да, не 197-й. Удачи всем. Настенька, тогда еще больше респектулечка вам, потому что я до последнего думал, что это действительно играет парень. Манеры игры очень прям жесткие, как для девушки. Респект еще вам, Настя. Смотри что, смотри чё, какой хитрец, да? Думаешь, с тобой кто-то на ножах тут будет бодаться? Не-не-не-не-не, Чегевара против таких мувов, дорогие друзья. Хаешка от теремка, взрывается, Дон тач, эйфория один, Бомба, кстати, установлена, надо так понимать, под зигзаг, да? И там у нас, ой, эйфория, ну все, теремку надо просто на волюшку бежать и пушить, типа нет, на самом деле, ничего здесь не придумаешь. Слишком далеко бомба стоит за ящиком. не спря... Ну чё, время-то тратим? Теремок. Во! Во! Вот так надо было сразу делать. И успевает, кстати, задефать. Мое почтение. 7-0, дорогие друзья. Да, про Тускана, клан Мил... А, господи, у меня чат опять завис здесь. Понятно, понятно. Сейчас обновим. Господи, как этот YouTube все равно Периодически тупит постоянно Периодически постоянно тупит а, забавно, да Но реально тупит Зараза Сплит точки А от команды Агрессив Victims. Шаги от поражения в первой половине Но пытаются пропушить И, наверное, даже пропушат Хотел я сказать, но что-то Стив Мастер и Теремок, ой-ой-ой Патроны у шара закончились вот это прессинг, дорогие друзья. Увы, но здесь надо констатировать факт гибели э, Галина узбек. Ой, простите. Агрессив Виктимс, конечно же. Играли, дядька нож, играли. Вот либо 10 либо 12-й. Да не, ВЦГ в 12 году в принципе Торонто не проводился. Это точно не в 10 году было. Ой, не в 12-м, это в 10-м может быть еще Я могу допустить, что где-то а, был чемпионат ВЦГ Ну, то есть, такой типа. Там уже просто на, в эти года уже профессиональных не было Нет, даже подождите, вру, по-моему, ВЦГ в 12-м был Как раз-таки он не собрал практически ни одну команду Потому что все ушли играть в CSGO И ВЦГ после этого упразднился в принципе Хотя, кстати, я никогда не понимал, почему Samsung отказались от проведения ВЦГ Вроде бы в современном мире это золотая жила Киберспорт имеется в виду 4 в 4 с поставленной бомбой на точке Б, Дорогие мои друзья, команда Aggressive Victims пытаются ее удержать Блиц ретейк! Клинк! Врывается на точку, почему-то врывается один Не совсем понятно почему Эйфория, кстати, в КТ-респауне еще и откуда-то оказался Ну, все, да, да Такое можно уже смело пытаться сейвить. Э, я так и не понял, почему снайпер решил, что убегать не надо. Ну ладно, АВП потерял и потерял, как говорится, да? Но все-таки, наверное, лучше было бы за сейвить в данном-то контексте. 8-1. Саня, а ты за PUBG или за, префа... э, за Free Fire? <laughs> Free Fire, за Free Fire. Э, нет, я за PUBG. Снова, кстати, точка Б. Агрессии Виктимс будут, видимо, пушить точку Б до последнего, потому что у них сейчас раунд на точке Б зашел, да? А, теремок. Зря полез сейчас, конечно, принимать соперников в упоре. Тенкс сыграл куда более продуктивно, сделав два минуса. И издалече Гевара разменивается на приеме спота Бэйфори и, и МК. МК, хорош, хорош. Клинк. Да, клинк! А что вообще он, Чё он никуда... ха Вообще просто бежит, никуда не смотрит. Смотри, прострелом еще, кстати, смотри. Ой, под... эйфория минус. Вообще парадоксальнейший раунд опять. Боль. Боль в глазах моих читается сейчас из-за действий на обеих команд. Да, это что-то с чем-то. Ой, клинк порадовал. Ну я же говорил, вот если будет матч монотонный, то мы с вами даже и покекать ни с чего здесь не успеем А нет, на самом деле, есть куча моментов, с которых действительно можно нормально так поржакать Потому что, ну вы сами смотрите, что делается, да, Клинк просто... В него стреляются спины, даже не поворачивается Просто на морозе бежит, там перед ним соперник бомбу ставит А ему все равно, он продолжает бежать Просто беги, Форест, беги Тэнкс! Забирает Юфо следом забирает эйфорию. Зигзаг пройти не сумел, но на длину. Однако игроки с никнеймами Шара и МК смогли все-таки вломиться. Минус МК, Шар последний, один против четверых. Есть минус один, 7 хп остается. Главное, чтоб Хаешка не прилетела. Минус от клинка, Хаешка не прилетела, но все-таки. <клёх> Сорян, дядька нож, ты был прав. Это был 2005 год. Мув называется СК Белиф. Ну, я же сказал, я же сказал, что ну так поздно, точно Cobblestone не игрался. Александр, ты за тупака или за Биги? Наверное, все-таки за тупака. Знаете, я вот как-то Биги. Вообще честно сказа... сказать, наверное, слышал, может быть, пару треков всего. Но тупака в школьные годы слушал достаточно активно. А ты Доту играешь? Какой герой тебе нравится? Играл раньше в Доту. Uh, преимущественно играл, наверное Чаще всего играл Даже не знаю Вот так вот, если повспоминать Не знаю, любил за гуля поиграть <laughs> Но Оу Оу, дорогие друзья, но у нас все-таки сейчас не дота Да и в доту я последний раз играл Когда это еще была дота 1 В доту 2 я играл буквально пару раз всего Надоела она мне просто как-то. Я решил остановиться на Counter-Strike. 2 в 3. Ретейк, дорогие друзья. Очень много флешек. Сейчас, кстати, раскинули игроки. Обороны. Клинк. Дабл кил. Эйфория. Последняя. Эйфория. Ой, не успеет ничего вообще сделать. Дамы и господа. Обидненький ретейк. Сейчас на самом деле получился. Эйфория был слишком далеко и просто банально не успел прибежать. Остановить. Тупак Forever west side, да, да, да. West side, East Coast. Ну а вот, кстати, вот написание как раз-таки 2 пак, да, тупак. Uh, это ж вообще. У меня пол-школы ходила с татуировками тупак uh, на руке. Причем прям да. То есть я, я не шучу с татуировками. Пол-школы ходила, uh, начиная где-то класса с третьего с пятого. Тогда был большой культ вообще рэпа и тупака, в частности. Я вообще ходил. А, вы бы видели меня. Штаны просто... Можно было три меня таких штаны в эти одеть. Три в два, дамы и господа. Ретейк, Все, давайте. Ладно, не будем. Стив Мастер минус шара. Два в два ситуация. Обнаружен еще один игрок атаки. Но Стив Мастер проигрывает с ним перестрелку. Неопознанный летающий. А всего-то надо было дефать сразу, да, теремок? Но всего-то вот... Второй раз теремок допускает эту ошибку. Второй раз, когда поставлена бомба, он теряет огромную уйму времени, забывая, что через несколько секунд взрыв произойдет. Мощная школа у тебя была. Ты на праздничном стриме показывал фотку. Было, да, было. Ну, мощная школа реально была, да. Ну, в плане того, что там вообще щи словить было как нечего сделать. Саша, какой приз? А, приз озвучу только на финале. Шара! Минус теремочек. Шара дальше заканчиваются. Патроны. Тэнкс! Заканчиваются патроны. И у него также, дорогие друзья, 3 в 3. Равная ситуация. Ретейк, Стив Мастер, Клинк и чегевара Будут сейчас пытаться запинывать своих соперников и выбивать их с точки. Но пока для этого надо сначала на точку успеть зайти. А при этом девайсов у игроков обороны нету. Нема девайсов-то. Клинк расстрелял. Кстати, лайфбар не потерял, что самое главное. 100 хп у него по-прежнему осталось. Если подберет калаш, то знаете, здесь... Ой! Ой, дорогие друзья, ну последний в сайде находится, это же инфа 100% для Клинка. Зря Клинк халдит, кстати. Фу. Аплодирую, дорогие друзья, аплодирую, вот это хеджотище, вот это Клинк открылся и затащил. 11-3. Ну почему я хотел сказать, что он зря халдит? Потому что он дает возможность сопернику хоть вообще за пределы точки Б уйти. То есть он не видит его передвижения, понимая, что он зажат в сайде. Ну типа, ладно. Эминем круче сейчас. Ну, Эминем это уже, как говорится, относительно Тупака. Все-таки новая школа, да, кстати говорят. Эминем появился, когда Тупака уже, по-моему, застрелили, если я не ошибаюсь. У меня был значок круглый такой, там было написано тупак. Но когда все движение черное пошло, я не тупак говорил, а два раз. Галин Узбек в Тэнкс. Делает энтрифракт. Далее небольшой размен у нас нарисовался под медом Ну и размены на Миду обычно говорят о том, что будет выход на точку Б. Да, и по позиции МК можно, в общем-то, предполагать, что действительно так и будет. Да, но... Эйфория. А, капитан команды Агрессии Victims. кстати. Я вот практически ни в каких командах не помню, кто капитаны. Помню точно, что Сомчик капитан у команды Белоснежка Семь Гномов. Димон был капитан у команды Road to Виктори. Uh, эйфория, капитан команды Aggressive Victims. Все, это все капитаны, которых я запомнил. <laughs> Тупак, Эминем 50-цент, пошло, поехало. Они у меня, кстати, все равно всегда в плейлисте есть. Нет, нет, я их допослушиваю. Ну, именно старые треки. Не все новые мне нравятся, так сказать, да? Ну, у тупака новых треков <laughs> в принципе нету. 12-3, кстати, дорогие друзья. У тупака новых треков в принципе нет. А... У Эминима новые треки вот мне не очень как раз заходят. 50 Cent, что-то я вообще, кстати, на новые треки особо и не попадал. Вообще его там лейбл-то его G-Unit, хоть каких-то артистов еще имеет, или он уже полностью в бизнес ушел, забив на рэп культуру. Ладно, дорогие друзья, я вернулся, можно посмотреть еще 40 минут. Воу, Петр, не увидел сразу ваше сообщение. о дела, дела, дела. Ну, приятного тогда вам еще раз, приятного просмотра. 12 й гайль на Узбеке в атаке, в сильной стороне, с 12 раундами позади. Ну, по-моему, идеальный расклад мог бы быть только если раундов было, например, 13, 14 или же 15, да? Но и так сыграно максимально идеально. Бомба установлена, энтрифраг на точке Б сделан. Ну, собственно, здесь уже теперь попробуйте, называется, ретейкнуть. Раскидки, кстати, у Галинов узбеков имеются, ими они не пренебрегают. Но вот зачем таркадит тешком? Непонятно зачем. Ой, сложности с которыми в целом справляются гальны узбеки. Но, мне кажется, даже довольно-таки легко справляются с этими сложностями. Последнее слово за Стив Мастером. И на табло 13 для гальных узбеков. Напоминаю, дорогие друзья, проигравшая команда в этом матче покидает турнир и занимает седьмое место. Ну... Не знаю. А Веном тебе разве не понравился, Андрюх? Выход на мидл аку... Почему, во-первых, он с диглом? это раз Почему, во-вторых, чё <laughs> Чё происходит опять Ох уж мне эти повороты событий Абсолютно не туда, куда надо Ну, эйфория Закапитанил только что соперника Короче, один минус с горем пополам Галина Узбеки смогли сделать <laughs> Нет, этот как его? Неопознанный, черт возьми, залетел прям на вражеские пули. Последним остался Стэнкс 1 на 1 с МК, у которого 1 хп. Один хп всего навсего Веном четко припев зашел вообще. Да, кстати, да, вот. вот э, ну, Веном это вот как раз из последних треков Феминима, наверное, который мне больше всего, ну, хотя бы как-то зашел. А, Годзиллу, кстати, не доводилось послушайте, но он после стрима у резоню этот. Момент Но согласен с таточкой Со старыми треками, конечно, не сравнить Старые треки, это прям пушка Повспоминать uh, Sing for the moment It's like that Without me Господи, да, можно перечислять до бесконечности Треки были просто кочевые, бомбические, веселые Сейчас, к сожалению, все немножко скатилось в конъюнктуру И делается то, что любит слушать <къем> ну, рэп гад, например, да, как раз таки где вот был установлен изначальный рекорд. Татка в чате, татка в чате, да, на ютубочке. Три в три, дорогие мои друзья, попытка задавить точку Б от гальных успехов у успехов, господи, во все поплыл. Надо срочно передышку делать перед. Lose yourself вообще, да, кстати, у lose yourself бесподобное. Помню, учился ее на гитаре играть, кстати, так и научился в итоге все. Че минус эйфория. Ой, уф, уф, уф. Кто? МК последний. Позиция. Хороша! Позиция! <свист> Убивают интригу Галины узбеки. Убивают ее прям капитально. На Ютубе. Да, конечно, да. Ну, вы же не видите ее сообщений, Петр. Ну, побегунчики, побегунчики из команды Галлина Узбеки побежали на точку Б, да, именно ее сейчас опять, по всей видимости, будут пушить. А чё, чё у нас тут ребята длину рассматривают, стоят, думают, что там кто-то есть. Не, не угадали, к сожалению, Агрессив Виктимс, к моему величайшему сожалению, действительно. Ник 228. Да, у меня на ютубе чат не работает. А, да? Ничего себе. Странно. Так, 4 в 3, дорогие друзья, точка Б запленчена. бомба тикает, Галь на Узбеке в шаге от прохода в четверть, финал нижней сетки, Клинк Тэнкс, шарап, кабум! Кабум, дорогие друзья, поздравляю коллектив Галины Узбеки с победой в этом матче. Команда Агрессии Victims занимает седьмую строчку турнира. На ней же, к сожалению, уже и останутся. Увы, выше подняться не получится. Ну а Галины Узбеки проходят дальше. Давайте даже быстренько...